Всем привет! Мне наконец-то приехали с завода детали для создания строительного робота, который я заказывал, мне резали на станке лазерной резки листы, делали раскрой металла, и наконец-то я могу теперь начинать его сборку. И в этой серии, в этом видео я хочу собрать именно пульт управления. Это будет такой небольшой чемоданчик будет уже отвечать конкретно за управление всем роботом. То есть это как вычислительный такой узел. Вся электроника, которая будет стоять на самом роботе, это чисто исполниловка. Вот. А это именно как пульт управления будет, чемоданчик. Сейчас все эти детали и панели, которые привезли, нужно помыть, обезжирить, покрасить и потом же все это вместе смонтировать. Вот. Будем приступать. Сейчас мне надо выбрать, какие детали мы будем красить и собирать. Значит, раз это у нас пластинка индикаторов, ну как сигна сигнальные лампы на него будут ставиться. У вас это рамочка, чтобы закрыть сигнализаторы поркстеклом. Нужны вот эти вот заглушки. Где Пять И еще шестая была Вот она шестая Это заглушки на разъемы Это я покажу сейчас чуть позже Вот эта пластинка такая Как раз с разъемами Вот эти вот маленькие будут закрывать Неиспользуемые отверстия Предыдущего сейчас тоже показывал Эта пластинка конкретно будет стоять на самом роботе Такая монтажная отверстие М6 под винты, под болты. Вот ее тоже берем. Берем вот эти вот две пластинки. И зачем они нужны, я сейчас покажу. А вот, собственно говоря, и сама панель. Я немножко не сдержался, и вообще детали я забрал еще вчера, них них привезли. Это вот основная панель. И вот эти вот две детальки Сейчас покажу для чего нужны. Тут я уже пробно установил один джойстик, который будет использоваться. Ну, понятно, все еще так хиренько закреплено, все гуляет. Вот этой пластинки, которую я показывал. Джойстик к нему так крепится. Там, через проставочки, через все. Вот. Это все нужно еще аккуратно собрать. Оно все криво. Когда все затянется, все будет ровно. Три джойстика, значит, левый и правый это управление стрелой, средний джойстик это управление движением робота. Какие-то функциональные тумблеры и кнопки. Три разъема идут, ну, отверстия для разъемов, чтобы подключить пульт управления к самому роботу. Соответственно, вот эти отверстия маленькие, это под установку ардуинки. Решил я особо не париться с пультом. Поставлю ардуину. К тому же можно подключать к компьютеру, чтобы можно было играться, если что-то захочется поменять. Так, ну это будет отдельная тема про электронику отдельное видео. А сейчас, в общем, вот эти детали я уже мыть не буду. Буду промывать вот эти и будем их красить. В общем, детали можно вот эти маленькие мыть прямо вот так вот в раковине. Это обычная сталь-3, не ржавейка. Ну, не надо ничего бояться что она там, заржавеет или еще что то она не успеет это ничем покрыть пчелку, если это все сделать быстро просто моем обычным хозяйственным мылом там щеточкой чтобы удалить следы масла стружку и так далее еще забыл упомянуть что на каком-то из уголков деталей любой квадратный даже круглый тоже где-то на диаметре ну на периметре имеется в виду, будет такой как уступчик. Не то, что он острый, но это, видимо, либо точка врезания станка, либо точка последнего реза. Вот тут он чувствуется. Вот. Но его так толком не замечу, только пальцем. Ну, просто как такой бугорок немножко островатый. В принципе, на это можно забить, но я его на накельником. В общем, сейчас просто с мылом я это все мою, убираю вот эти бугорки и протираю насухо. И все. А дальше будет обезжиривание и покраска. Так, вот детали после промывки. Мыло обычным хозяйственным мылом. И щеточкой просто снимал всякий налет, пыль от станков, масло. Ну, в общем, всякую такую вот грязь, которая на любом стальном листе после завода будет. По поводу ржавчины. Значит, это обычная сталь 3. И вот деталь, которая, наверное, минут 10 была под водой, она только вот чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть пошла. Такой вот, таким налетом. Но это все ерунда. Ну, сейчас буду их все обезжиривать и потом красить. Значит, застелил все уголок э, такими вот обрезками бумаги. Значит, обезжиривать буду таким вот растворителем. Ну, она особо не пахнет сильно. И относительно дешевый. И вот видно, сколько грязи еще остается на бумаге. Хотя, вроде бы, детали прошли мойку. Вот, кстати, видно небольшие дефекты при... Ну, не дефекты, а такой, как наплавление, при резке. но ну, это все ерунда. Я снимать не буду, потому что этот твердый слой такой. И его очень тяжело снять, здесь смысла нет. Ну, вот, в принципе, и все. Все детали я обезжирил. Теперь они чуть-чуть просохнут, минут 10. И можно будет наносить грунт. Итак, прошло уже где-то минут 10-12, все уже высохло. и like сейчас... Like like right. <LikeOMAN2> высохло, все уже не пахнет ничего. Вот, и сейчас будем красить. Значит, я буду использовать такой грунт. Никогда таким не пользовался. Взял, что в магазине было. Алкидный грунт, значит, написано, что лучше всего красить два-три с небольшими перерывами, ну посмотрим как это будет, я его встряхнул уже, посмотрим что по запаху будет, ну и вообще как оно. Так, значит, распылитель тут обычный, не направленный, ну, посмотрим значит, как будет. Вот видно, он уже местами начал немножко подсыхать. Возможно, я немножко неправильно сделал, что поставил вентилятор. У него сейчас дуть. Но тем не менее, растворитель так выветрится быстрее. Некоторые детальки я уже вижу, подсохли. Так, наносим второй слой. большая ну, деталь первая сторона деталек уже подсохла немножко сейчас быстренько нанесу второй слой вот, и пусть они сохнут уже конечно он на отлип еще не совсем прям вот высох. Но уже я положил на такую плитку цементную и можно, в принципе, докрасть. Ну и все. Сейчас они подсохнут. И второй слой. И все. Прошло уже около минут 40. С учетом того, что стоит вентилятор, уже на лодке, почти все высохло. Получилось, в принципе, довольно достойно. Мне понравилось. Это, опять же, только грунт. Конечно, пара каких-то дефектиков есть наплывов капелек, как вот тут. Вот, потому что подкрашивал, не рассчитал и пшикнул очень много. Вот. Но тем не менее, в принципе, вот такой вот серый грунт уже на детали лег. Потом это все будет еще серой краской. темно серой красится. В два слоя. Это, наверное, завтра буду. Сейчас уже вечер. Пусть оно сохнет, чтобы не воняло мне ночью. Нет. Завтра с утрица на свежем воздухе это все сделаю. И в принципе к завтрашнему вечеру уже можно будет носить какую-то маркировку сюда и собирать. Маленькие детальки вот такие получились. То есть довольно ровное покрытие. Вот. Ну, конечно, какие-то дефекты, типа пузырьков есть В паре мест. Э -э, один слой какой-то мог немножко подсняться. Ну, где-то подлип, может он. по надо было подвешивать, но вроде сделал так. Но, тем не менее, как бы, грунт везде люк И там еще два слоя краски будет. Думаю, ничего серьезного не произойдет. Небольшой дефектик есть. Вот тут. Вот, Но тут непонятно. То ли это.. Сейчас приближу. То ли это один слой так лег, то ли это до металла. Непонятно. Но, скорее всего, до металла, на сейчас пшикну тогда еще чуть-чуть и все. Вот. Заглушечки тоже прям аккуратненько получились. Вот в общем довольно симпатя выходит завтра буду наносить краску А сейчас на сегодня это все прошло где-то часов 40 с момента нанесения последнего слоя грунта и сейчас я уже буду делать окрашивание окрашивать буду акриловой краской цвет рал 7015 серенький он похож по идее на цвет грунта Сейчас посмотрим, насколько он будет по цвету различаться, может даже совпадет. Ну, похож. Он, по идее, чуть темнее. После того, как краска высохнет, буду уже наносить маркировку. После нанесения маркировки уже нанесет салак и детали будут полностью готовы. А сейчас приступаем к окрашиванию. в одну сторону, сейчас как подсохнет, покрашу другую. Итак, за кадром я уже нанес два слоя на обе стороны деталей. Основная панель, вот эта вот, она уже полностью готова для дальнейшей работы. Так вот, такой глянцевый получился серый цвет. Конечно, получилось тут несколько наплывов, не очень красивых. Вот. И с обратной стороны тоже получился наплыв, к сожалению. Но это изнанка, лицевая сторона вот. В принципе, для первого раза нормально. Вся вот эта мелочевка типа заглушек, которые тут вот лежат сейчас внизу, где-то там местами, может, они чуть-чуть не подкрашены, там где-то, может, прислонилась к чему-то. Это я сейчас поправлю. Но это все, такие детали внутри будут стоять. И особо по внешнему виду претензий к ним быть не может. Но все равно поправлю. Значит, на эту панельку я сейчас нанесу маркировку, все обозначения. И поверх уже покрою специальным защитным лаком. Прошло двое суток. Лаком покрыть у меня маркировка получилась. Напылял несколько слоев издалека. И в общем, получил, получается, что этот лак он растворял краску. И вот эта вот вся маркировка она спеклась с основным красочным покрытием. А лак сверху в несколько слоев полностью это все запечатал. Что по идее маркировка должна быть относительно долговечной. Вот в это вот широкое окошко вот тут сделал индикатор вот такой. Это будут сигнальные кнопки. О них, об их назначении пойдет дальше речь. Когда будем про электрику говорить. Значит, это оргстекло. Там внутри бумажечка. И заклеено вот такой вот лентой. Света не пропускающей. Ну, чтобы светодиоды друг друга не засвечивали. Значит, эта пластиночка, она ставится сзади. Вот так примерно я ее положил. Так примерно положил ее. Но она ровненько будет. Сейчас не выставил. С той стороны это все подожмется планочками, обклеится, в общем, будет практически герметично. Сегодня, кстати, еще приехали джойстики, которые я буду ставить. так с ними небольшая проблемка. У меня был китайского производства. Вот, на с Китая сейчас ждать почти два месяца я заказал какой-то местной фирмы их. И получается, что по отверстиям они не совсем совпадают. С одной стороны совпало, а с другой стороны... Вот. Сейчас. На пол отверстия где-то на, на радиус не совпадает. вот Но это ничего страшного. Либо железку э, расточу, рассверлю, либо просто надфилем подгоню вот это отверстие. Тут дорожки никакие задеться не должны. Что все будет нормально, я думаю. За кадром уже подобрал все индикаторы, все лампочки. Вот. И буду все это монтировать уже на панель. Монтаж произведу за кадром, потому что это все не быстро. Может даже не за один вечер я это сделаю. Покажу уже итоговый результат. Доделал монтаж панели управления. В принципе она уже практически готова. Ну, внешний вид полностью готов. Осталось только ее поставить в какой-нибудь чемоданчик, тип как из-под инструментов. У меня такой чемоданчик есть, но его пока что нужно освободить. В нем пока лежат инструменты, поэтому это будет чуть позже. Вот эти вот отверстия 6-мм, вот раз, два, три, четыре, пять. Туда будут просто шпильки вкручиваться и уже крепеж прямо к блоку. Вот так задумано во всяком случае. Вот этот вырез нужен для подключения микроконтроллера к блоку питания, там какому-нибудь пауэрбанку или к компьютеру напрямую но это уже будет зависеть от программы, от логики работы и так далее а сейчас покажу, что с обратной стороны Так, вот что мы имеем с обратной стороны единственное, что я еще до конца не развел провода у меня нету гребеночек, чтобы подключаться к микроконтроллеру это вот такой китайский аналог Arduino Mega фандуин называется ну, я лично сравнивал его с, с оригиналом, разницы нет никакой абсолютно, кроме вот этой вот надписи Все остальное точно так же и абсолютно точно так же работает Значит, вот сюда вот подключается usb кабель и выводится через вот этот паз, либо просто кабель питания, ну это уже как угодно можно сделать тумблеры, кнопки понятно, что через, через резисторы подтягивающие тоже будут сюда подключены джойстики Панели я смонтировал вот так. Опять же, залил всю клин для надежности. Значит, джойстик крепится к вот такой вот пластинке переходной, через гаечки, через проставочки и уже через длинные винты, как через стойки к самой панели. А сама вот эта индикаторная панель она встроена вот так. Сюда светодиоды в эту пластину индикаторную встроены. Она через Дистанционные шайбочки. Через гаечки дистанционные. Сейчас сфокусируется. Вот. Подводится вот это вот. Пластинки из оргстекла, которую я показывал. В общем, она, не помню, снимала или нет. Это, значит, оргстекло. На него с помощью такой вот ленты непрозрачной. Типа как серебряный такой скотч. Приклеена бумажка с надписями, там все эти диоды вот смонтированы видно просвечивают и одна пластинка вот эта вот металлическая прижимает саморг стекло к металлу панели, а уже вторая пластинка это именно индикаторная вот ну, как оно будет работать время покажет на всякий случай в принципе я доволен вот так это все сделано. Ну, понятное дело, что все жгуты, все шлифы, они подклеятся, подвяжутся стяжечками и так далее. Ну, в принципе, наверное, сборку панели можно считать в основном завершенной. Полностью всю пайку я буду доделывать, когда буду паять уже, ну, сами мозги, допаивать, спаивать. Ну, в принципе, тут уже ничего интересного, подпаять гребеночку и воткнуть в контроллер, и все. Ну, и... Подвязать стяжками. Это я смогу уже потом показать. На этом, наверное, все. Видео про изготовление панели на этом заканчивается. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube, на соцсети. Всем пока.